девушка мне написала в youtube она написала буквально следующие слова не слушайте этого идиота и сектанта лучше идите покайтесь иисус христос вас спасет и так далее мне очень заинтересовало насколько эта женщина успешна, потому что мне всегда интересует вопрос люди которые говорят на человека идиот почему они считают что они имеют право это делать и вот что я увидел ее зовут Анастасия, перешел на ее страницу, увидел ее видео. Первое. Где играется ребенок? Что же я увидел? Могу вам рассказать. У ребенка грязная одежда, ребенок с грязными волосами, ребенок неухожен, ребенок истерит. Ребенок, когда игрался, я посмотрел на пол. На полу грязь, везде пыль. Стена, где есть кастрюли, на них стоят старые кастрюли, которые побитые, которые в масле. Они наверняка живут с бабушкой какой-нибудь, потому что там везде так грязно, а она невестка. И получается, ее муж зарабатывает деньги, а она из-за того, что живут они у... Матери, мужа ничего а пальцем о а делать не собирается, потому что это не ее. Она ждет, когда они заработают и после этого съедут. То есть, зачем мне что-то делать? Так вот, потом я увидел видео, где они с мужем. Муж такой усатый, лысый и молодой. Естественно, когда я посмотрел на мужа, я понял, почему она такая агрессивная. Почему? Ну, потому что она ленивая, продает Арифлейм. За ребенком она не смотрит. Ничем она не занимается, может быть, там молится, ходит один раз в субботу и думает, что в этом и заключается настоящая человеческая часть. Кухня ободрана, вся грязная, девушка неухоженная, ребенок неухоженный. У них денег не будет никогда, я вам это утверждаю, как эзотерик, профессионал. Почему? У них нет уюта в семье. Всегда нужно на это обращать максимум внимания. Уют должен быть максимумом.